Ребят, всем здорово. Ой, блин, Нормально подкрепал тут, разлил. Ну ладно, всем здорово, короче. Продолжаем с вами проходить Saints Row 3. за счет Так, что. А, подставим комплект. Ну, Continue. 6000 кэша. Респект на 4 уровня. гриб Saints Penthouse. Gang Customs. Я Бельгит. Планетсейнс, Планетсейнс. Так, стопа. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, новой миссии от пирса. Guardians Angels. Зацени, босс. Зацени, босс. Что это Since такое? Это... Деньги синдиката, на чё? Не, ну вот это вот я люблю. Эту миссию прикольная. Я не хочу сидеть. Ладно, пойдем. Вернись ко мне, пока я еду домой, дохранись. Oh, yeah. oh, yeah. Им одного удара синдикатом. Не, им реально машинам эти, синдикатским одного удара. Подлетаем не ближе. Не будь ты так далеко. Держись ближе. О, вон синдикатовцы едут. Две машины. Сейчас он соснул, что ли? Босс. Протактива Хеймс. Защищай своих братанов, братиш. А чё вы тут забыли, ребят? Это реально пирс сейчас сказал, не я. Ещё есть впереди Ты заснули там, задницы? Задницы. Не пропускайте козлов ближе-ско Ребят, не благодарите меня, спасибо. Пожалуйста, Пирс. Да, я расчищаю дорогу, которую дальше будет Перст проехать должен. Защищай меня на мосту. What? У меня бесконечное, бесконечное количество патрончиков, так? Как я понял, правильно? Пирс, ну, не, ну ты где там уже? Защищайте своих братанов. Не вижу их. Так, он сюда бежит, он сюда бежит, он сюда сбегает, он здесь пробегает. Так. Один а, головной а убор и хэдшот. Все Получилось? Или нет? Нож, не томите. А, пройдено! Кэш. Две тысячи. Ну, собственно, это... Morning Start Destruct Collection Start Guardian Так Мне не не мне очень понравилась эта миссия right, за счет Мне очень эта сильная миссия понравилась, ребят, поэтому. Не подпускайте козлов близко. Мои зайцы. Вот, табуляция можно прокачать что-нибудь, но я ничего не буду прокачивать, потому что я не хочу прокачивать Не подпускайте козло близко. Запалили, блин, меня нафиг. Ага. Черт возьми, рик. Ай, блин, пирс, ну тут я виноват дам. Эй? Сит activity. Мы первый раз с вами прошли эту миссию, второй раз я запорол тут там. Миссион с 4. трафикинг. Встрети Пирса. Выйди, плиз. я ее не заставлял как бы она сама головник пошли два а? я сказал ей выйди плиз и она вышла знаю кто президент будущий сша соединенных штатов Встрети пирса не запиюсь а -а -а. ой не тут так можно здесь фоткаться ай блин извини сори в эту мою тачку сядем опять же поедем немножко не туда но здесь будем Сейчас, я не понял что это. А, so сделки. А, right exactly? понял. Это... Может Сдел сделки. Он понял, что он... Я понял, что он хотел сделать. Он хотел смысл с деньгами. Пирса, ага. Показащий. Ну, это работа такая. Все, ей пирс, давай. Дальше не ушай едим едем. И башма, башма, керст. тур тур тур тур тур тур тур тур Реально, ребят. Не играет в основном в нормальные игры все люди, а играют в основном в какой-то шлак. По типу GTA. Я не согласен, конечно, с тем, что gta это шлак, ну, но... полнейший. Так, wow, стой. Yeah, Защищайте... Поставчика и покупателя диллера и покупателя диллер подвергся атаке. Все, везите дилера домой. Пирс, давай сюда, в оказаши. Садимся. Не круто. Что, что это твоя профессия, не крут-пирс. Все. Морнинг Старт. Утренняя звезда. Ныне покойный. Ныне, короче. трафики комплей 2000 кэша респект 5 трафик открыто новые локации для задания под названием трафик так shift бежать на тап надо еще с и пирс take over the city Нет, стоп. Папа для фото. Все, фото 11. /20. Вот эту вот тачку возьмем, пожалуй. Райкастер. Райкастер. Кстати, потом будет миссия зомби. Я хочу для зомбарей дойти Не, не могу. Я. Не, если бы по-английски бы писали бы или.. Ну, я. Мог бы понять по-английски, потому что я, ну, написано понимаю. А вот, а вот что говорят они, я не понимаю вообще ничего. Мид пирс. Занос. сделка сделка? what no escape, no. О! Нифига себе! Что можешь тут купить? Файл! Ладно, бит прокачаем до второго уровня, бита есть, эм, вот это вот можно вот это вот взять, эм, да, нет. Это, о, за 13, это за 9. все короче, перс, я вс Куда надо? Find this... а Я это нашел на самом-то деле. Find the sex doll. Пирс, у тебя слишком прикольные миссии, честно говоря. У тебя очень прикольные миссии, пирс. Я тебе клянусь, пирс. У пирса очень прикольная миссия, я помню. GPS Shortcuts. А это чё а Это. Это. Это вещь. Ну ладно, я. Я думаю, нам нужно будет поговорить. Ну ладно, поговорим позже, хорошо? Ну, у нас сейчас много места. Ты можешь себе нанять. Ну не спрашивайте насчет меня насчет нас, точнее, Она наш for ас за нас. А тут сюда ехать, купить estates. Э, а а а а а а а а, а. high и два процент контроля. Go to gang operation. Так, а что а это gang operation это? А, сюда? Это, это, это не моё. Не отпирайся, Пирс. Блин. Это я знаю, что это твоё. Сто процентов удобно. Просто, бля, буду... Я скажу, что это твоё. Скажи мне честно, Пирс. Это твоё? Ну, конечно же, это его. А чё же еще? Игра сама по себе американская. А, вот сюда. Ну, понял. Принял. Сейчас перст. Помогу. Итак остался один а, отмен это, это милицейский мали мали малицейский это малицейский это полицейский полицейский дядя Мент, дядя мусор. я, я... не дядя мента дядя товарищ полиционер товарищ стар... не а вспомни не, не мент не не мусор, а товарищ полиционер. Тов... не мент, а товарищ полиционер, старший полицайск полиционер. Товарищ, та тварь тов... старший мусор. Тварь старший мусор. Не мусор, товарищ полиционер. Ай, блин. Да черт вы будешь ты с вами делать, да Будем эту точку отчищать. Собственно, в аду было так же. Когда мы... Я, точнее, когда я с вами играл в Get Out of Hell. Гет уикенд в Ну тут собственно все так же. Короче, либо он, либо Пирс, либо я. Ай! О. Тварь старший мусор. Не мусор, товарищ полиционер. Не мент, товарищ полиционер. Лоренн-сквер. Так, ааа, блин, опять что -то. Это для сын святых. Ваша жертва не будет забыта, женщина. Товарищ мусор. Не мусор, а товарищ полицейский. Товарищ старший мусор. Вообще-то я полицейский. Прям сейчас, прямо здесь. Пусть полиция помогает нам. Я что-то не понял. Так, тут. Держись ближе. И же, блин, в два раза больше, чем нас. У нас нам надо банду собирать вновь. ночь. Банда Сэйнс, святых. Все, перс, бежим, побежали. Вот меня вот те фонари, которые... Вот эти вот фонарики. Вот, ну, очень сильно, не знаю, ну, как бы вам сказать, эм, mm -hmm. смущают, мог бы сказать. Но меня они вообще не смущают. Ведь в этой игре, возможно, все. Едем, Пирс. Давай! Садись! И он же назван самым спокойным цветы. В итоге. Go to Gang Operation. А! Да убегаю, убегаю, убегаю. Вытерять флэшпоинт. Да сейчас Я бы вернулся бы туда, ага. Retreat from, the Retreat from the checkpoint. Наверное, в том же самом месте. Где? Yeah. Нет. Не тот в самом месте. А вот это вот они не ожидали, что я пойду пешочком. Ух, и не ожидают же это Морнингстары, что я пойду пешочком. Ух, и не ожидают же они, что я пойду пешочком. Посмотреть на это небо. Оно такое красивое, блин. Oh, так, стоп. А если я это куплю? Так, это на Е. Купить. Расти с Нидл. Ногти Расти. Эм. Это одежда. Магазин одежды. Блин, надо было перезарядку качать. Так так, надо было качать перезарядочку у этого у. Да, я чувствую, что я да. Somebody like. To... порт будет моим перстным бежим цену и нафиг go to gang operation, go to the gang operation. Нас раскидывают цветы. <свят> Та штурня. Ай, у них же на чопере там тоже есть кто-то. справедливость машина называется справедливость или «Джастис» правосудие скорее всего реально правосудие Спро... или справедливость как мне кажется я не могу быть везде могу I can anyway я могу быть везде Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! -ай -ай -ай -ай -ай -ай -ай -ай. Вот! Чё я хотел сказать. Ну, чекпоинт, ага. Чекпоинт. Ребят, это будет очень долгая серия, поэт, миссия, поэтому я, пожалуй, отключаюсь. И всё, мы будем с вами проходить в следующей серии Saints Row.